На золоте сформировалась крупная объемная зона, которую мы видим сейчас на экране. Есть ли еще потенциал для роста золота и стоит ли рассматривать покупки на тесте этой объемной зоны? Касательно золота, на данный момент ситуация выглядит немного неоднозначно. А сейчас, вот на данный момент, цена находится в области важной предыдущей проторговки, то есть это диапазон помеченный красным прямоугольником, от нижней границы 1243 до верхней границы в практически 1260 долларов за унцию. Именно в данном накоплении в диапазоне формировалось накопление, с которого произошел выход вниз и снова возврат в данную зону проторговки объема. И сейчас уже цена подошла практически к верхней границе. Все будет зависеть непосредственно от того, как будут развиваться события в ближайшие приблизительно 3-4 дня потому что если будет цена оставаться в данном диапазоне и формировать новое накопление то огромная вероятность того что дальнейший выход будет сделан вверх если же возврат вниз будет импульсным и быстрым тогда соответственно наоборот будет падение но я лично больше придерживаюсь основу варианта это вариант роста вот поэтому после окончания Формирование новой фазы накопления в диапазоне предыдущей я рекомендую покупать приблизительно от уровня 1243-1240 долларов за унцию, то есть от нижней границы предыдущего накопления. Евро торгуется в районе исторических максимумов 2015 и 2016 года. Есть ли признаки разворота или стоит ожидать продолжения восходящей тенденции? Только ленивый сейчас не захочет продать евро. Дело в том, что сейчас она находится в области двух годовых максимумов, то есть в районе 1.17.20 еще в августе, 20-х числах августа 2015 года находился важный ценовой максимум, который на данный момент цена тестирует. Естественно, в большинстве случаев развороты формируются не резко за один день. А как минимум происходит первичный тест данного экстремума, небольшой ложный пробой, а затем уже только можно говорить о начале коррекции. Так вот, на данный момент я ожидаю, что прошел вертикальный объем, который сейчас вы можете видеть в виде достаточно крупного, такого аномального объема, и появился эффект проталкивания, то есть проталкивание цены сквозь ближайший локальный уровень, и помимо этого, обратите внимание на то, что нет как таковой должной реакции. То есть в подобных случаях очень часто цена формирует небольшое инерционное движение в сторону пробоя, а дальше начинает уже планомерное снижение. Поэтому я склоняюсь к варианту, что цена еще раз протестирует ценовые максимумы, сделает обязательно пробой, скорее всего, с более дол большей долей вероятности ложный, а только после этого уже начнется более-менее значимая коррекция. То есть к как раз ближайшему депоку от э, двухмесячной давности то есть июльский и в том числе в дальнейшем и очень вероятно того что подойдут и к июньскому вот но пока что ближайшая цель у нас будет находиться именно в данном диапазоне поэтому по евро я жду снижение после небольшого перехода текущих максимумов фунт неделю назад обновил майские июньские максимумы 2016 года если признаки ложного пробоя или вероятность продолжения покупок достаточно высока по фунту ситуация достаточно однозначная очень хорошо видно как цена тестирует июльский депок плюс ко всему здесь же находится и достаточно важное ключевое накопление по мере роста цены вверх поэтому каких-то серьезных признаков продаж я лично не вижу поэтому свой основной вариант развития событий я выстраиваю по росту и соответственно ближайшая цель я считаю это будет уровень 1.33 возможно также движение и более дальним целям в районе 1.34 но пока что в данный момент 1.33 для меня является как ближайшим важным ключевым уровнем сопротивления поэтому от локальных коррекций которые будут в дальнейшем происходить по фунту я рекомендую открывать покупки После двухнедельного роста на нефти мы видим агрессивную реакцию продавцов. Стоит ли ждать продолжения снижения и каковы цели для продавцов? По нефти основной сценарий развития событий у меня сделан на падение. Дело в том, что. Если судить из общей картины рынка, которая сейчас видна по нефти, то прежде всего видно, что вверху в диапазоне 46.80 и 47.20 находится достаточно важная зона продавцов. Естественно, ее без внимания цена не оставит. И плюс ко всему, чуть ниже находится также июльский месячный депок. Соответственно, если посмотреть также на Профильные объемы вы видите, что цена на данный момент отскакивает от ключевого накопления и формирует движение к рейтинговому. При этом самое движение вниз у нас было явно проталкивающее, то есть импульсное. И плюс ко всему был также сформирован пробой предыдущей локальной зоны поддержки, что, прежде всего, характеризует нам то, что рынок в плане покупок достаточно слаб. Поэтому, все-таки, я предпочтение отдаю непосредственно продажам. И рекомендую продавать от уровня 4680 со стопом 4730. Индекс S&P 500 закрепился выше объема и консолидации. Будет ли продолжение роста и насколько серьезный потенциал роста? По фондовому индексу S&P 500 основное ключевое движение остается по-прежнему по направлению вверх. Однако, уже есть и видны достаточно хорошо первые признаки слабости быков. То есть, на рынок начинают уже активно заходить продавцы. И я лично считаю для себя, что в диапазон 2500-2550 является очень важной разворотной зоной. И именно от данной зоны будет осуществлена коррекция. У себя схематично в голове приблизительно на протяжении последних двух месяцев я держу такой вариант развития событий и жду начала коррекции от уровня 2500 ровно возможно конечно цена немножко выше зайдет но э, тем не менее сам по себе уровень является важным психологическим числом плюс множество э, различных технических методов анализа сводится к тому что именно в данном диапазоне будет развернута наиболее сильная борьба покупателей и продавцов с большей долей вероятности в которой победят именно продавцы и следовательно цели движения по э, мере падения у нас будут прежде всего это уровень в районе 2500 330 и более дальнее уже движение которое называю стратегическим будет в районе 2180 возможно даже ниже там же будем уточнять по мере падения цены но пока что я все-таки рекомендую дождаться уровня 2500 и уже после достижения указанной зоны можно осуществлять сделки на продажу японская иена продолжает свой рост уже третью неделю подряд в каком диапазоне цен покупки станет рассматривать слишком рискованно, и продавцы снова смогут взять под контроль котировку? Иена имеет очень большую степень корреляции с золотом, и поэтому, если золото будет в дальнейшем продолжать свой рост, то и фьючерс иены также будет расти. На данный момент я выделил для себя важную ключевую зону предыдущего накопления, от которого было сделано распределение вниз. Следовательно, сейчас цена зашла в данное накопление и сделал уже практически полное его перекрытие. В подобных случаях цена очень часто тестирует вначале верхнюю границу накопления и затем уже только перемещается к нижней границе, от которой в большинстве случаев можно ожидать новой фазы Покупок. плюс ко всему также у нас есть рейтинговый объем, который находится чуть ниже и его границы начинается вот приблизительно серединке от предыдущего локального накопления, с которого был сделан выход вверх. Поэтому по йене, по фьючерсу Йены я выставляю для себя основной приоритет развития событий, направленных вверх, как собственно и по золоту. Стоит ли на фьючерсе канадского доллара ожидать коррекции крупному объему контракта, который выделен на графике и будет ли актуально искать покупки на тесте этого уровня? Не забываем о том, что фьючерс канадского доллара очень тесно коррелирует с графиком нефти и, следовательно, если по нефти мы с вами ожидаем снижения, то фьючерс канадского доллара отреагирует точно так же. Поэтому по канадскому доллару я ожидаю движение в диапазон 0.8025-0.8050 данная указанная красная зона, и от нее уже достаточно глубокое снижение к ключевой зоне накопления. Ее диапазон, верхняя граница 0.76 и нижняя граница в районе 0.75. И уже от данного диапазона новый выход цены вверх.